Да-да-да, название для ролика слишком громкое, скорее всего, но постой, доля правды в моих словах все равно будет. Признайся, хотя бы раз в жизни тебе нужно было отредактировать какое-либо видео из твоей фотопленки. Давай так, если я сказал правду, то ты ставишь лайк и подписываешься на канал. Мини договор у нас с тобой такой, а теперь ближе к сути. Майнкрафт, все GTA, були, this war of mine, Isaac, Airplay для твоей ps4 и многие нашумевшие платные игры.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 Сегодня я подготовил топ-5 приложений по категории видеоредакторов. Первое включает в себя обширный набор инструментов преимущественно для Instagram. С видео здесь можно делать полный фарш. Наложение фона наверное будет действительно нужным и необходимым если ты съемкой летсплеев например увлекаешься или градиент для красоты наложить вообще без вопросов. Не знаю кому это может пригодиться, но анимированные стикеры в InShot подойдут для тех кто хочет создавать аккаунты в инсте с подобными кликабельными видео. Это я сейчас кейсик такой подкинул тебе если что. Функций на самом деле здесь действительно много, даже водяной знак на время можно скрыть что удобно, без рекламы в приложении не обошлось, но она показывает себе что-то там сверху и в общем-то живет своей жизнью никого не трогая. Следующая приложение недавно получила обновление, грех даже не рассказать. При первом входе вы можете пройти гайд либо инструктаж Хотя, здесь и без него все понятно. В отличие от всех остальных приложений, в Clips от Movavi есть мощные цветофильтры и настройки видеоряда по яркости, насыщенности и контрастности, плавные анимации при склейке нескольких видео, возможность поворота картинки, наложение аудиодорожки, удобное и интуитивно понятное управление таймлайна с помощью жестов и тапов по пунктам. Очень здорово! В отличие от прошлой программы, в Clips можно сразу выбрать формат видео, в котором вы будете работать. И изменять его в соответствии с вашими задачами в процессе самой работы. Единственный минус водяной знак, который не особо ты в глаза бросается, но убрать бы хотелось. Однако с помощью стикеров, например, снеговика, его можно без проблем хоть как-то прикрыть. Однако, если хотите убрать полностью, это можно сделать при помощи встроенных покупок. Видеошоу отдаленно напоминает iMovie, только бесплатный. Приложение обладает очень богатым функционалом. Даже свой голос здесь озвучить можно весьма приятный бонус, или эффект грозы наложить, почему бы и нет, а как насчет звуковых эффектов возможностей тут просто закачаешься, однако некоторые доступны либо по подписке, либо по полному приобретению за немалый прайс, но не забывайте, что в начале видео я говорил про сервис, в котором есть встроенные покупки в платных приложениях, а вот эту программу я не знаю как читать, говорил я перед тем как зайти в переводчик от яндекса, но сплайс от GoPro даже самостоятельным видеоредактором назвать сложно. Везде вылетают подсказки, опции, действия с фото, видео и самое главное, по красоте все сделано. Весь функционал такой же, как и во всех редакторах в принципе, но лично мне понравилась возможность выбора фоновой музыки из широченной библиотеки, а также конечная заставка, которая прямо сейчас на экране у вас. Добрались ручки и до последнего приложения. Клипс от apple сложно назвать программу видеоредактором но для создания забавной короткометражки которую не стыдно хотя стыдно показать даже самому себе по фрейду но нет хотел сказать по фану с друзьями или в большой компании однозначно будет пользоваться успехом в крайнем случае для инстаграма подойдет нура. Хотя мы говорили обратное, что стыдно показать даже самому себе, но да ладно. Надеюсь, приложения из данной подборки по категории видеоредактора были тебе действительно полезными. Кстати, подобные видео я хочу выпускать еженедельно, сделать новую рубрику, так сказать, как сказать. Но только уже категории приложений будут выбирать сами подписчики, а я уже буду отбирать лучшие топ 5 из этого списка. Что думаешь, мне кажется хорошая идея? Пиши свое мнение об этом в комментариях. Совсем скоро. Увидимся. До новых встреч. Пока. Я так понимаю, дизайн реально остался тем, что и был. Только там что-то сделали типа быстрее, лучше, но нахрена мне виртуальная реальность. Зачем? Ой, это ферический трендец. Наверное, я теперь понимаю, почему я затоклал десяток, но в принципе это будет неразумным решением.